Здравствуйте, дорогие подписчики и с возвращением на канал AltaRare. Сегодня мы вам представляем обзор осевого вентилятора для ванны Solar Palau Silent 100Z Black Design 4C. Испанский производитель предусмотрел в данной модели все. Высокая производительность, тихая работа, дизайнерская лицевая панель, а также большой выбор цветов. Конкретно эта модель предназначена для установки воздуховода диаметром 100 мм. Особенностью серии Silent является то, что они очень тихие, не слышны для пользователей. Предназначение данного устройства – удалять повышенную влажность, Неприятные запахи, а также отработанный воздух с небольших технических помещений, таких как ванные комнаты, санузлы, кабинеты или гардеробы. Давайте перейдем к распаковке. Первое, что вы увидите на коробке, это QR-код, при сканировании которого вы перейдете на официальный сайт производителя. Также на коробке указаны габариты устройства и его конкретная модель. Данная модель в исполнении Black, то есть черный. При открытии коробки первое, что мы видим, это лицевая панель. Достаем самоустройство. Корпус выполнен в белом цвете, а дизайнерская лицевая панель в черном. Сзади мы видим пленочный обратный клапан. Он присутствует во всех модификациях данной серии. Зачем он нужен? Все просто. Он препятствует образованию обратной тяги. Если у вас вдруг была такая ситуация, когда из общего вентканала от соседей к вам попадал неприятный запах, вот такого больше не будет с данным вентилятором. Лицевая панель данного устройства съемная и крепится на четырех защелках. Здесь защитная картонка. Снимая ее, видим механизм самого устройства. В коробке, кроме самого устройства, находится еще несколько вещей. Первое – это дюбеля, на которой монтируется вентилятор. Второе – это 4 сменных цветных полоски. Модель имеет приставку 4C, а это значит, что кроме стандартной белой полоски, в комплекте идут еще 4 цветных. Поменять их вы можете в любой момент, приспосабливая под свое настроение или интерьер своего помещения. Последнее, что имеется в коробке, это инструкция, как монтировать и использовать устройство. Этот и другие вентиляторы вы можете купить на нашем сайте Alter Air UA. За любой дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам или же пишите нам в комментарии. До встречи на канале!